Вообще не критично, да, то есть если уж так брать, да, по старым каким-то правилам, старым турнирным правилам, которые раньше всегда были на каких-то крупных ивентах, допускалось опоздание до 15 минут. Вот, и получается, такая, да, ситуация. Не очень, конечно. Не очень приятная, что была задержка, но даже по старым, крутым, известным и общепринятым правилам, это не смертельная задержка. Ну, и да и кто я такой, чтобы обижаться на команду за то, что они там 10 минут не начинают. Ну, серьезно. Саш, за потеряшку было очень мило. Ну да, ну да, ну да. Uh, так, я помню, мы не могли сыграть из-за фасткапа Где-то 30 минут Саня хорошо тогда бомбанул Ой, больше даже, больше Самое большое ожидание матча 59 минут у меня вообще было на канале Итак, дорогие друзья, хватит разговаривать О чем-либо другом, кроме Counter-Strike У нас начинается второй матч Сегодняшнего игрового вечера Команда Белоснежка и Семь Гномов Против команды Хопхей Ребятки занимаются расстрелом И подрывом Подрывной деятельностью, так сказать, да Друг дружки Сомчик Получил сейчас хорошую Хаешку Но хорошую Хаешку поистине получил Шоколадненький, он наш после этого Погиб неожиданно Профетик забирает Сомчика, минус 2, кстати от Профетика, дорогие друзья Поджим с точки Б пришел, но уже, увы И не совсем тайминговый пиу у минус Ева И мы получаем равную ситуацию 3 в 3 С ретейком на точке А Это добавляет, опять же, интереса к матчу Потому что ретейкать Никогда просто не бывает Дорогие друзья, пиу Последний остался, очень неудачно сейчас Это что Было? пиу Вообще просто бомбический. Просто бомбический пиу-пиу делает просто бомбические вещи. Хола забайтился! Я-яй, пиу-пиу-пиу, боже мой, затаскивает. Это просто что-то с чем-то, дорогие друзья. Не... Ой, а почему я 1-0 прибавил? Я заранее, что ли, прибавил? Извините, дорогие друзья, не заметил, что счет у меня 1-0 был. Но не ошибся, не ошибся, затащил. Затащил, да еще как результативно. Четыре минуса от Пиу-Пиу и вытащенная бомба. Елочки-палочки. Вот это да. Ну, соответственно, у Хопхэй экономический. И Пока у них будет экономический, давайте знакомиться с составами. Профетик Холла, шоколадненький, Ева и Эмрис за команду Хопхэй. За Белоснежку и Семь гномов. Пиу-пиу. I don't how to play, Сомчик. Кле Клёха и Дидизет. Вот такие составы. Да, они самые. Шоколадненький. Ваншотнул по Дидизету. Клёха, тем не менее, ответил минусом по холле. И, по сути, профиты игроки атаки достичь не сумели. Кстати, кстати. Редко очень можно такое увидеть. Но сейчас игроки атаки приобрели девайсы. Да. Они проиграли первый пистолетный раунд. Но приобрели два калаша. Это очень смелое, на мой взгляд, очень, конечно, опрометчивое решение. Но почему нет? Впрочем, это, как вы видите, работает. После смерти Дидизета на этом игроки команды Хопхэй не остановились. И смерти только продолжаются. Да, теперь у нас уже и I don't know how to play погиб. Как бы вот, ну вот и все. А выход на Б. А выход на Б, а на Б никого. Воля, воля, А на Б никого нет. Пиу-пиу. Ну, чудом сейчас, конечно, не подставился под Эмриса, который, я не знаю, наверное, даже не успел увидеть просто пробегающего мимо соперника. Но с МПшками сейчас выбивать калаши будет, ой, как нереально, дорогие мои друзья. И поэтому Профетик сразу в упоре убивает Клёху, пиу-пиу, минус шоколадники, и Сомчик остается в соло. Один в три. Кстати, даблкил от Евы. Один-один. Самый нереально неадекватный на самом деле. Раунд сейчас разыгрывали игроки команды Хопхей. Проиграть пистолетку и закупиться, это надо быть очень рискованной командой. Но, по всей видимости, это именно про Хопхеевцев. Как минимум это сработало, победителей не судят. Но шанс на самом деле, что... но если мы возьмем длинную дистанцию, то мы возьмем, допустим, с вами 100 раундов. И из 100 раундов, ну, может, 10, да, может, 10 и можно будет выиграть. Но в основном, конечно, такой не выигрывается. Здесь, скорее, косяк, то, что Белоснежка и 7 гномов закупились фармилками. МПшки, там, вот это вот всякое такое. Если бы были хотя бы фомасы, то и победить, я думаю, было бы гораздо проще. Потому что все-таки МПшка не конкурент калашу, если мы говорим про средние и дальние дистанции. Но в упоре, да, можно поспорить и очень успешно. Отстрелили сомчика игроки команды Хопхей, ну и планомерное занятие точки А, естественно, это вопрос времени. Насколько бы быстро не пытались перетянуться игроки обороны, они все-таки будут перетягиваться с пистолетами. И пистолет не конкурентноспособный девайс в данной ситуации, даже с мп все-таки, потому что там вторые арморы, мп куча гранат и да, Клёха забрал Еву, но Далеко на этом минусе, к сожалению, не уедешь. Эмрис тут же дает размен. И последний остается I don't know how to play. И он находится на точке Б и, по всей видимости, будет сейвить... Я надеюсь, что у него есть хотя бы армор. Да? В противном случае сейвить набор гранат. такой себе. Дигл в следующем раунде ему, по большей степени, тоже не очень сильно понадобится. Так что надо подумать, касаемо того, что у нас сейчас здесь происходит... Правильный ли э, действия совершает I don't know how to play? Ну, потому что типа просто так не хотеть умирать и поэтому не пойти, э, не рискнуть тем, чтобы выбить девайс, это не совсем правильно. Бигзот настоятельно вам рекомендую не спамить, с майликами. Как известно, как известно Сегодня, к сожалению, у меня все мои модераторы э, Занимаются своими делами Поэтому сегодня чат одновременно модерирую я сам Так что если вдруг То я дважды не предупреждаю обычно Александр, думаете, испугался, да? Думаете, не сейвил что-то, а просто побоялся Ну, может быть, может быть и такое Я не буду исключать такие возможные варианты развития событий Энтри за командой «Хоп Хэй» И медленно, медленно, но уверенно Так, ну, я предупреждал Не обессудьте, но если обычного русского языка Человеческого, так сказать, вы не понимаете То давайте пять минуточек помолчим Ева! Минус «I don't know how to play», «Сомчик» минус «Хола», «Ева», «Ева», «Ева», «Ева», «Ева», да. Дальше у нас продолжается давление на точку «Б», ну и отбить, отбить уже точку «Б», естественно, быть невозможно, потому что, ну, вы сами все видите. А бомбы нет. А где бомба? Стоять! Атака где-то потеряла бомбу. А это уже очень сильно что-то меняет. «Токио» команд всего в турнире участвует 10. «Шоколадники» забирает «Сомчика» и «Бомба» ставится на «Споте Б». Клёк последний, но вот тут уже сейв хотя бы объективная реальность, потому что есть калаш, и хотя бы калаш засейвить решение правильное. Здравствуйте, самый лучший комментатор. Камалидин, спасибо вам большое. Приветствую и вас тоже. Как проиграет, не хочет Энами 300 долларов дарить. Ну, такое себе на самом деле решение. Если это действительно факт, то 300 долларов атаки, которая выигрывает уже третий раунд кряду, Вообще погода не сделают Абсолютно К слову, Бигзот, если вы все еще находитесь здесь Ваш пятиминутный бан закончится И второй раз бан будет постоянный да? То есть через пять минут ваш бан заканчивается Ну, уже поменьше, да, минутки через три, наверное, с чем-то Как только ваш бан закончится надо понимать, что если вы еще раз плохо себя будете вести, на этом уже закончится наше с вами знакомство полностью. Сколько лет комментируете? 8 неполных. В июле месяце будет, ну, в конце июля будет 8 лет. Шоколадненький! Размен... Разменивает, простите, погибшего профетика. И уже, уже попытка с. Да, л... да ладно, с диглами! Серьезно! На полном серьезе, вот так легко и непринужденно выигрывается раунд, не имея девайсов. Ну, Но... странненько, странненько, согласитесь. С любовью ко всем, хоп, хей, всем приветы. Майк, приветик вам еще раз большой. Спасибо за хороший комментарий, дильшотбек. Не за что, не за что. Все для моих горячо любимых зрителей. Ну, в общем, я не знаю как, но Хопхэй умудрились проиграть предыдущий раунд. Для меня скорее стало откровением, что оказывается и такое тоже ребята могут проиграть. Если уж они взяли раунды, ну хотя, хотя... Они брали раунд против девайсов и сейчас против пистолетов слили. Это странно, да, по меньшей мере, это странно. Ну, теперь попытка захода на Б, а где гранаты? Вот стесняюсь спросить. Ну, один дым, лежащий где-то там около точки Б, это не то, чтобы прям раскид... о о о Сомчик! Вот это спрей. Два минуса от Сомчика, правда, Профетик не меньший молодец, чем Сомчик. Делает тоже два разменных фрага. Пиу-пиу, остается тащить... В гордом одиночестве и боюсь, что не затащит, потому что позиция для вытаскивания, конечно, сложна. Профетик в упоре. Эмрис здесь перекрестный огонь будет на хелпе организован. Поэтому зайти на Б скорее всего не получится. Счет разве не 2-2? Пожалуйста, счет на, вашем, на ваших экранах смотрите. Да и здесь после, вот смотрите сейчас на центр экрана, сейчас продублируется счет в начале следующего раунда, поэтому ошибиться я здесь просто даже не могу при всем желании. Вот читайте счет, спецназ 2, террористы 4. Так, что все правильно было, 3-2. 4-2 теперь, команда Хопхей вырывается вперед. Хочу напомнить и заметить факт того, что Хопхей играет в атаке, что на инферно является слабой стороной, безусловно. А таджик, таджикских команд нету в турнире? Нет, нету. Есть, по-моему, ну, я не знаю, насколько достоверна эта информация, но есть команда Галина-Узбеки. И я бы, исходя из названия, предположил, что там играют, конечно, узбеки. Но точно знаю, что, как минимум, даже если они там и есть, то не все. Поэтому, но точно знаю, что команды из Таджикистана нет. Равшан, приветствую вас! Дымочек прилетает на точку Б, ну а на самом деле игроки атаки, разумеется, сейчас будут веселье устраивать и греть всячески точку А. Ну, как минимум, по их действиям можно догадаться, что именно на точку А они сейчас будут выходить. Холо. досадная потеря лайфбара, осталось 22 хп и по-прежнему, кстати, нахождение на позиции, которая простреливается, не сулит ничего хорошего. Так можно вообще-то и умереть нечаянно. Иван, приветствую вас! До сих пор, кстати, минута раунда уже прошла, никто никого не убил. Представляете, какие добрые у нас игроки собрались. Никто ни в кого не стреляет. I don't know how to play. Вырывается на мидл, забрав шоколадненького. Вот не очень понимаю, для каких целей он сейчас решил пропушить мидл. Скорее, просто решил уже отдаться. И сам найти, кого бы убивать. Дидизет! Какой выпад на двадцатку? Даблкил минус гранаты от Клёхи. Следом минус размен от Евы по пиу-пиу. Ну и Сомчик с Клёхой остаются вдвоем. Ева... Нет, нет, все-таки нет. И... 4-3, дорогие друзья. Сколько получит победитель турнира? А, данная информация, увы, ах, но засекречена. Да. И если вы скажете, что это забавно и для каких-то таких целей ее вдруг решили засекретить То я вам объясню, на самом деле лайк поставил Спасибо вам большое, Бигзот, вижу, вижу Вот, собственно, в чем суть? Так, блин, Бигзот сбил меня своим лайком, поставил А, почему засекреченная информация? Чтобы, не дай бог, ни у кого не было желания Если вдруг там, например, хороший призовой фонд будет, да ну, представьте, что там, допустим, 100 тысяч э, рублей, например, заплатят победителю. Это же, э, так скажем, может спровоцировать человека воспользоваться читами для того, чтобы нечестно победить. Поэтому призовой фонд в секрете, э, и никто ничего не будет подрубать, потому что, а вдруг там призовой фонд 100 рублей всего. Зачем из-за этих 100 рублей, как говорится, шквариться? Поэтому вот так, дорогие друзья. Поэтому все честно, справедливо. Номинаций в турнире много будет. Кстати, самая крутая девушка турнира там. Самый крутой игрок там. Самые лучшие АВП и так далее, и так далее, и так далее. Все получат призы. Но об этом мы поговорим в последний день турнира, дорогие мои друзья. Когда будем смотреть финал. Тем временем у нас заканчивается раунд победы команды Белоснежка и 7 гномов. Счет 4-4. Поэтому в призовой фонд окажется 1 рубль. Кстати, да. Кстати, да. Ну, а почему бы и нет? Поистине, а почему бы и нет? Ребята получат удовольствие, сыграв турнир. На память получат э, откомментированные матчи. Идея-то хорошая, так или иначе. Плюс администрация турнира раскошеливается, как говорится, на комментатора. да. Там еще и какой-то призовой фонд будет. Он какой-то будет, просто вопрос цифры. Цифру называть не будем. I don't know how to play. Забирает шоколадненького, но тем не менее точка Б, опорник точки Б все-таки сдается, все-таки по... Клёха! Клеха! Клеха! На ногу в Клехе, можно так сказать, налетает головой. Прям Эмрис. Следом еще и Ева не успевает до точки Б добежать. Ну, поздно, но Белоснежка с семью гномеми вроде бы как. Мне кажется, все-таки одумались, да, и какие-то раунды начали забирать чуть более уверенно, да и манера игры, заметьте, немножко поменялась. Ребята стали играть а, чуть более сейвово, но при этом какие-то позиции все-таки поджимаются. Далеко, конечно, не все, но по большей степени ключевые позиции Белоснежка и Семь Гномов пытаются занимать. Это радует, это радует. Мне всегда нравилась оборона, которая является мобильной, которая бегает и занимает какие-либо точки. Фонд 1 рубль, также Саня заскамил мамонтов. <laughs> если бы был призовой фонд 100 рублей, я думаю, люди бы и не шифтили в раунде по минуте, а бегали бы на пофиг. А, Виталий, понимаете, вся логика в чем заключается, да? А, если сказать, что призовой фонд 100 рублей, больше половины команд не придут играть этот турнир, потому что скажут еще тратить свое личное время за эти 100 рублей. Вот в чем вся логика. А, Поэтому именно цена, цена вопроса-то и не озвучивается. Это же ведь на самом деле, если вдуматься, как вот вы написали, think about it, то вот тоже подумайте об этом, собственно говоря, о том, что я сказал. Ну, лично, допустим, я бы не стал бы две недели играть в турнир, зная, что на кону я могу выиграть 100 рублей. Вот я бы не стал тратить такое количество времени за сотку. Когда финал? Финал приблизительно дней через шесть. Когда будет стрим по CSGO, к сожалению, не знаю. Засейвился у нас игрок атаки, как вы могли заметить, вот в предыдущем э, раунде. Ну и, соответственно, эта эмочка так ухол и в руках и осталась. Но поражение в раунде, да, и после временного ничейного результата сватств вырываются вперед. Недалеко, но все-таки вырываются. А где турнир проходит? Э, в интернете? На сотку можно жить. Ну, не знаю. Как долго на сотку можно жить? Я думаю, на сотку можно жить. Не знаю. Ну, мне, например, на день не хватит даже просто сигарет купить. Как-то как вот такой себе прям. Да и не наешься особо на 100 рублей. Шоколадники! Минус пиу пиу, пиу, пиу. Не только пиу-пиу, да? еще и DDZ у нас погиб. Ну и вообще точку А в целом сломали. Успешно, быстро и жестко. Я даже и не ожидал, на самом деле, что такое получится. Но получилось, что получилось. Клёх последний, и у Клёхи один-единственный вариант. Это прятаться на точке Б, потому что, ну, один в четыре. Идти просто так тратить девайс, такой себе. Донаты не приходят с карты. Иван, такое бывает. Да, я вот вчера заходил к одному хорошему блогеру, тоже хотел ему подкинуть монеток. Но, да... Так получилось, что по какой-то странной причине мне выдала ошибку, и деньги вернулись обратно. Я играю Турик в свое удовольствие. Стрим есть, можно побегать, покайфовать от самой игры 5 на 5 с прикольными ребятами. Так что деньги не главное. Володя, я же, конечно же, не утверждаю, что фраза про... Что за 100 рублей команды не будут играть. Не 100 тысяч, а просто 100 рублей. Не 100 тысяч, нет. Просто 100 рублей. вот. Я конкретно за ну какие-то такие, ведь согласитесь, люди могут быть. Ну вот я, например, в пример себя привел. Я бы не стал играть турнир, идущий две недели, с учетом призового фонда в 100 рублей. Вот и все. Ddz минус шоколадненький, еще один минус от Ddz, и плюс. Кстати, и, кстати, дорогие друзья, не забывайте, что ведь это же приятно. Ты доходишь до первого места и не знаешь, что ты выиграешь. Это как, знаете, у Леонида Якубовича э, открывать, э, черт возьми, тот самый э, черный ящик. Профетик! Один против троих, но уже теперь двоих. Позиция, кстати, не самая читаемая была, да? Он спрятался в рукаве. И из-за этого пиу-пиу погиб. Сомчик попытался разменять, но соперник уже убежал. Профетик, кстати, убежал, надо признать, давно недалеко не... Господи, давно. Далеко! И не так уж и далеко, да? Как это вот так странно звучит. Да, неожиданная позиция поистине. Ну, Клёха думает, что это точка Б, на самом деле. Ой! Увидел! Профетик, вот это победка. Вот что неожиданно, так неожиданно, так это победа 1 в 3. Ты забыл, что большинство туриков в 1,6 это турики на грамоты. Володь, я не просто это забыл. Я перестал э, играть в, 1, в 1,6 в шестнадцатом году, сбросив этот э, тяжелый груз со своих плеч и все привет ты комментатор можно тебя нанять санти приветствую все, все вопросы касаемо коммерческих предложений в личные сообщения вконтакте или в телегу а в описании есть ссылочки все лучший комментатор ты лайк тебе мишка спасибо вам большое ну, экономический раунд от команды Белоснежка и 7 гномов. И тут тоже нужно понимать справедливости ради, да, что с пистолетами. Хотя они уже выигрывали раунд с пистолетами. Почему бы сейчас не повторить? Но я все-таки думаю, что не та ситуация, когда можно выиграть. Шоколадненький. Но Таран берет сразу двух оппонентов. И I don't know how to play. И вообще где? Вообще на втором миду. А что он там забыл? Комментируешь игры по PUBG? Если нужно, прокомментирую, да. 7-5, дорогие друзья. Но все-таки я бы, наверное, склонялся в сторону того, что команда Хопхей больше шансов имеют на победу в этом раунде. Э, в матче, прошу прощения. Потому что все-таки они пока что лидируют по количеству взятых раундов, при этом находясь в слабой стороне. И, кстати, у нас очередной экономический, на этот раз с прессингом, да, с прессингом. Минус от Эмриса по I Don't Know How to Play. Ну, это первый игрок, который выбежал на поджим. И первый игрок, который, собственно говоря, быстрее всех ласты склеил. Профетик. Дабл kill, Володя. Это, конечно, все замечательно. Но нам же ведь еще по цене надо согласовать. Правда, да? эмрис и Профетик. По еще одному фрагу. И мы получаем в результате восемь. Пять. То есть победа в первой половине достается слабой стороне. То есть команде Хоп Хей. Вот так вот, дорогие друзья, это повод подумать. Это повод не то, чтобы подумать, это скорее повод задуматься, да? А, Насчет того, что у команды Сватст, если атака будет хуже, чем сейчас у команды Хопхей, то тут будет, да, возможно, будет грустно. Но опять-таки еще раз напомню вам, что Белоснежка и 7 гномов пока что в групповом этапе занимают второе место, а Хопхей третье. По сути, если Хопхей выигрывают, они занимают второе. Ну а если Свадст э, выигрывают этот матч, то они так, наверное, на втором месте и останутся. Но и при этом, в общем, уже железно выйдут из группы. Они и так, по-моему, кстати, уже железно выходят из группы. DDZ минус Холла. При этом уже и Еву успели убить, и только сейчас нашлась возможность отметить. Почему Клёха с Диглом? Даже не спрашивайте, потому что экономика у Белоснежки и семи гномов, ну, уже давным-давно отсутствует как явление. Там форс на форс, на форс, на экономический все это накладывается, и денег толком не остается. Эмрис забирает I don't have to play. А DDZ. DDZ, и у его тиммейта, в общем-то, в целом позиция хорошая, да, но надо понимать и брать во внимание то, что точку разыгрывать будут совсем другую, и точка B, кстати, уже в данный момент, по сути, заминирована. Oh, Соскучился по хорошей игре старых СК, Нави, ну, увы, увы, увы. то, что было, то прошло. пиу остался последний, погиб его тим... Тиммейт, и сам он тоже погиб Опять постоянно килы В момент, когда я начинаю произносить какую-то фразу Это ну, Жутко периодически подбешивать, Дорогие друзья, да, потому что Я только хочу какую-то мысль озвучить Из меня сразу эту мысль Просто выбивают Ее уже нет смысла озвучивать дальше Когда я говорю, что он остается один И ему пуля в голову прилетает Сань, скажи, пожалуйста, кто победил CS GO? А, в каком конкретно матче в CS GO кто победил? У меня почему-то Белоснежка ассоциируется Либо с Белоснежкой из клипа Зоны, Либо с Белоснежкой из фильма «Девятый рот» Это такой кринж Володь, согласен Капец ты кринжовенький Ева, минус Сомчик Смотри, сделали минус, заходить не стали и это ошибка. это ошибка это позволяет игрокам обороны в очередной раз э, перебросить побольше сил к точке Б и, как вы видите, уже занять даже рукав. Играть в какие-то размены абсолютно ненужные игрокам атаки. ну, Но с горем пополам вроде бы поставили бомбу и даже справиться смогли с тем, кто сейчас в упоре находится. Ну а, кстати, Белоснежка из клипа группы Рамштайн... Rammstein... Ну, это вообще бомбическая белоснежка, мне кажется, самая лучшая белоснежка из всех когда-либо мной увиденных. Перестрелка 1-1. Эмрис. Фейк по дефьюзу. и все. Диффузов нету. Диди -Ди Зет, а вообще по барабану. А вообще, дорогие друзья, по барабану. Были у него дифуза или нет, он все равно в голову получил. 10-5. Итоговый счет первой половины, ну, наверное, скорее носит более траурный характер для Белоснежки и ее семи гномиков. Конечно, отыграть это будет очень проблемно. Очень много усилий нужно будет приложить для того, чтобы отыграть. Но нет ничего невозможного, дорогие друзья. Ведь сейчас в атаке команда Хопхей выиграла 10-5. Почему их соперники 10-5, например, не выиграют, да? Если ты про мажор, то победили нави На последнем, да На последнем э мейджоре Да, нави выиграли На предпоследнем астралис или Фейс Клан, Кто-то из них там выиграл. Да. А, третья карта будет э Карта Господи, а кстати, правда, какая карта третья будет Я что-то подзабыл, сейчас, одну секундочку, дорогие друзья Мираж <смираж> Мираж Так, ну что, тихий и осторожный Пистолетный раунд, так мал приветствую вас Пять пистолетов против пяти пистолетов. Кстати, надо признать, что диглы в этот раз никто не покупал. Игроки атаки также не стали покупать юспы. Они играют именно в 5 глоков. Глак... профетик! Дабл килище, но Сомчик и пиу-пиу успевают зайти. Правда, Эмриса не успевают дочекать и в результате теряют дидизета. Ну и что самое неприятное, по-прежнему имеют одного из игроков обороны у себя в спине. Сомчик и пиу-пиу могут вообще попробовать уйти на точку Б, но тут шоколадненький! И его почти шикарная позиция, по-моему, заметил его. Да-да, заметил пиу, пиу сейчас своего визави. Да ж, ты что ж такое-то! Пиу, пиу грубейшая ошибка, но Сомчик успел проникнуть на точку Б. Теперь осталось совсем немного. Сомчик. Затащит или нет? Быстренько, ребята. Как вы думаете? Можете ничего не говорить. Просто скажи, скажите сами себе, затащит или нет. Нет, не затаскивает, к сожалению, Сомчик. Увы и ах, но для игроков атаки наступил еще один траурный момент. Помимо итогового счета первой половины... Это поражение в пистолетном раунде. Но, с другой стороны, была поставлена бомба. Да, это позволит сделать абсолютно комфортный бай в следующем раунде. А если руководствоваться опытом этой карты, то, <кхе> простите, команда хопхей закупилась, даже невзирая на поражение. Не затащит, Мишка. Вы угадали? Да, <кхе> да вы угадали. Не затащил. Если бы был бы в этой катке хаос, думаю, пиу-пиу выслушал бы много плохих слов в свой адрес. Я уверен. Я уверен. Три! Три кила, дорогие друзья, от команды Хоп Хей, но при этом и два килла от игроков атаки. Поступила Сомчик. Реализует подобранную Фомасину. И Хола с Профетиком остаются вдвоем. Сомчик, еще один минус, но 7.12. 7.12. ХП очень мало. Холла вполне себе может такое выиграть и попадает в Сомчика, но уступает Дидизету. Как? Второй раз, дорогие друзья, во втором раунде половины я озвучиваю вопрос, как-как вообще такое нахрен может быть. Ну как, черт возьми, можно проигрывать в просто ПКД, что одни, что другие... Uh, ладно, там хотя бы в первой половине Хоп uh, Хэй хотя бы с девайсами зашли Но сейчас-то Белоснежка и 7 гномов Просто с пистолетами забежали Где можно было Вот так сыграть Я не знаю, ладно Я не знаю <клёх> Снайперская винтовка, кстати, уже имеется Не знаю, вот сейчас uh, В очередной раз, да Я ничего уже не знаю по этому матчу Снайперская винтовка Нужна ли в атаке? Ну вот в чем вопрос. Конкретно, да, наверное, нужна. Наверное, нужна. Но реализация этой снайперской винтовки. Все-таки вопрос тоже весьма неприятный. Шоколадненький. Попал одному из оппонентов по голове. Этим оппонентом, кстати, был Пиу-Пиу, тот самый, который заруинил отчасти пистолетку в своей команде. Отчасти. Не полностью. Но отчасти. Раскидывается подход к точке Б. Одним человеком, кстати, хочу заметить, да? Две флешки и дым, и это очевидно, что это фейковый раскид. Эмрис и Ева. Два минуса команду Белоснежка и Семь Гномов в целом на Б встретили достаточно дружелюбно, но! Девайсов по-прежнему игроков обороны нет. Неужели такое можно выиграть, не имея девайсов? Имея лишь Юспы. Сомчик. Находится в больших песках, получает по макушечке, но все-таки забирает... Е... Да ладно. <смех> да ладно. Но это правда уже из раза в раз ситуация, которая становится забавной, дорогие мои друзья. Успел? На последней секунде. Тут, кстати, АВП лежит, друг. <смех> друг, АВП. Нет, не нужно. Ну, видимо, не нужно. 12-6. Просто наипарадоксальнейшая встреча, дамы и господа. Одни проигрывают экономические раунды, э, вернее антиэкономические раунды. Другие проигрывают тоже антиэкономические раунды. И все замечательно, все весело и максимально, что самое главное, непредсказуемо именно за это. И нужно любить Counter-Strike за то, что он вообще максимально неоднозначная вещь. Снова давление на точку Б. Второй раз пытаются, кстати, продавить сейчас точку Б таким же макаром. Но в этот раз вновь успешно. Правда, теперь уже при наличии девайсов. Ситуация 4 в 3 атака в большинстве. Точка Б определенно слабейшая точка у команды Хопхэй. -Hey. И я бы на самом деле прям очень сильно бы наказывал... Того, кто стратегии придумывает для команды Хопхэй. Потому что, ну, это не дело. Второй раз вам сносят точку Б. И первый, напомню, вообще с пистолетами снесли. Поэтому, если просто сюда тупо пятером заваливаться с девайсами, то и придумывать особо ничего вообще не надо. Такое просто не выигрывается, да. Сомчик. Замечательный burst fire Погибает Эмрис. И взрыв бомбы. Холла на сейве. Успеет ли убежать на сейв? Успевает. 12-7. Где можно скачать эту кс -ку. Конкретно эту кс нельзя нигде скачать. Она в единственном экземпляре на моем ПК. Ну и вообще, если вам нужна Counter-Strike 1.6, я бы рекомендовал не скачивать бесплатный клиент, а установить себе на компьютер такую программу, как Steam, и купить там лицензионную версию Counter-Strike, а, и уже скачать ее. Что-то парни совсем плохие. Что с пабликов, челы? Пабло Эскобар. Разумеется, да, это... Ребята, играющие на паблик-сервере Новые патриоты, ссылочка в описании Ну, теперь у команды HopHey минус девайсы Но, блин, они вообще умудрялись Да, выигрывать, кстати I don't know how to play Не все девайсы, оказывается, сминусовались, и DDZ еще и на этой обидной оплошности сложил свою голову. Холла и Эмрис вдвоем сейчас будут пытаться проходить дальше. Ну? Нет, в этот раз э, раунд с пистолетами от команды Хоп выглядел уже не настолько круто, как хотелось бы. Это какой язык вообще каламбур в чате? Ребят, вы там о чем? Ладно, о чем-то своем. Все, окей, не влезаю. Разговаривайте, шутите, получайте хорошее настроение. Ой, не туда, да, прибавил-то раунд. Вот так же надо сделать. 12-8. то я команде Хоп по-моему, прибавил раунд. Хотя они проиграли. Было 10-5. Да, 12-8, все правильно. Так, теперь есть девайсы. И у команды Белоснежка и 7 гномов. Как мне кажется, правильно сейчас работают головы. В плане того, что они э, стараются сыграть осторожно. Ведь данный раунд с экономической точки зрения очень важен для команды Хопхэй. Если они его сейчас проиграют, там дальше еще один... О, экономически будет. Взорвали колу, взорвали арку. И, по сути, можно разыгрывать тот самый мой любимый раунд на точку Б через КТ-респаун и так далее. Клёха! Минус профетик, минус... Минус все, короче, кроме шоколадненького. <смех> Замучаюсь вам перечислять, кто кого. Минус от Пью пиу, пиу и на табло 12-9. Дорогие мои зрители, беда случилась с командой Хоп Хей. Посыпались, посыпались ровно так же, как когда-то в свое время Белоснежка и Семь Гномов посыпались, играя за сильную сторону. Посыпаться на самом деле несложно. Так-то уж объективности ради, не забывайте, что у, у любой карты есть сильная и слабая сторона. И на большинстве карт это сильная сторона, все-таки оборона. Но у обороны есть один ощутимый минус. Их бай-раунд стоит всегда дороже. Да, диффьюз киты, гранаты, М, там все вот это. вот Это все суммарно стоит большего количества денег, нежели бай-раунд у атакующей стороны. Поэтому команде Хопхэй, играя в сильной стороне, конечно, необходимо обязательно смотреть... Э за деньгами у команды, да, чтобы всегда хватило на какие-то девайсы или там, если нужно делать экономические. И вот Хоп попали сейчас в западню, у них сейчас периодически будет раунд за два Ситуация, в которой, проиграв один раунд, приходится отдавать еще и следующий, из-за того, что следующий раунд будет на пистолетах в таких темпах команда Белоснежка и 7 Гномов очень быстро станут победителями. Замечательная хаешка, кстати. Второй раунд подряд Клёха кого-то там с хаешки взрывает. Жесть. 12-10. Но шансы на камбэк есть. Это глупо отрицать. Но команде ХопХей, конечно, нужно вот сейчас как минимум снаряжаться просто до зубов полностью. На все деньги. Ничего не беречь и играть максимально осторожно и аккуратно. Хола слышит опыт, но это предательски топает тиммейт. Ложная тревога, хотя, кстати, тревога-то на самом деле не безосновательна. На коврах есть соперники. Ну так аккуратно, в полглазочка, Хола подглядывает на ковры и никого там не видит. Потому что Эмрис уже забирает Дидизета. Нет разменного минуса, попытка разве что только прострелить дом. Но попытка, надо признать, не очень успешная. Да и пули, скорее, выпущенные по, по такой траектории, летели. Ну, может быть, и попали бы, да. Но, опять-таки, нужно понимать, что соперник там уже, скорее всего, и не стоит, чтобы что-то простреливать. Клёха э, на точке Б вырубает шоколадненького. И это полностью позволяет оккупировать точку Б, так как, вы заметите, никого из игроков обороны даже близко нет. Атака же, в свою очередь, спокойно и комфортно себя ощущает. Uh, хоть даже и в меньшинстве. 25 секунд. Вылетает флешка. Вторая. Клёха. I don't know how to play. Пил-пил. Холод. Ой-ой-ой. Клёха. Крутая точка в раунде. Но, опять же, ну, конечно, да. Давайте вот опять будем честными, да, честными будем. На соплях еле-еле, но все-таки победили. 12-11. На самом деле, я бы вообще велосипед в этом матче не придумывал, учитывая, что у команды ХопХ абсолютно слабейшая точка Б. Я бы просто пинал каждый раунд эту точку Б. Ну, если мы говорим о команде Белоснежка и Семь Гномов. И вообще не запаривался. По-моему, все раунды на точку Б, которые ставили ребята из команды Белоснежка и Семь Гномов, Попхэфцами ни разу не выигрывались. Поэтому это очень серьезный повод для раздумия. Ева забирает Дидизета. И у нас, кстати, снова отпинали точку Б. Да, и снова на ней стоит бомба. О, Ева! Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. Ну что, первый раунд, который выигрывается все-таки? Или как? Да. Да, дорогие друзья, первый раунд, который команда Хоп Хэй выигрывает на точке Б. Мои аплодисменты. 13-11. Это какие-то вот... Вот два варианта здесь, по сути, присутствуют. Либо это предсмертные конвульсии, и команда Хоп Хэй, это, так сказать, вот прям перед смертью не надышишься, но какие-то раунды еще все-таки заберем. Либо же Белоснежка и Семь Гномов подрасслабились, сделав небольшой винстрик, в результате которого... Есть не кисленькая, надо признать, вероятность того Что камбэк сделать не получится Поэтому ни в коем случае, конечно, булочки-то расслаблять нельзя Обычно в таких ситуациях я всегда напоминаю, что когда булочки расслабляешь Туда потом нож с маслицем входит легче Так что, оп, здрасте Здрасте! Два минуса сразу от команды Белоснежка и Семь Гномов. Профетик только после отстреливает Пиу-Пиу. Но при этом тут же гибнет от рук Кола кола Плохой спрейдаун, к сожалению. И Ева. Не надо уходить с точки Б, Ева. Оставайтесь там. Шансов на то, что вы выживете, если будете на точке Б, гораздо больше. Но это 13-12. Клёха жестко ставит, частенько ощутил на себе. Да, да, даже уже в ходе этого матча неоднократно Клёх ставил. И на предыдущем одном каком-то матче, я не помню с кем точно, играли э, Белоснежка и Семь Гномов. Но вот на каком-то одном из предыдущих матчей, там он тоже прям жестко ставил. Пистолетах можно было атаковать ТТ. Вот девайсы забрали какие-нибудь. Да, можно было, конечно, всегда. В принципе, когда есть пистолеты и нечего сейвить, нужно идти и пытаться выбить девайс. Ну, иначе там эти 300 долларов, как уже вот мы говорили в чатике, да, вообще ни на что не повлияют. Абсолютно ни на что не повлияют. Диди-зетт! ди Didididididididididizet! Серьезный, серьезно настроен DD-Z на победу и три минуса от DDZ на точке А. Минус шоколадненький, Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я, как говорилось в одной хорошей песне. Но это 13-13, да. Очередной сейф. клеха братишка, все делает хорошо. Команды красиво играют, пишет Майк. Согласен полностью, действительно. Очень достойный матч, очень достойный. Один из, явно, один из лучших матчей этого турнира, в принципе. Он, да, конечно, не без ошибок с каждой стороны. И Хоп Хэй наошибались по ходу этого матча огромное количество раз. И Белоснежка с семью гномами тоже ошибок не счесть. Но сам факт, что... Факт, вы видите, да, факт. Факт то, что шоколадненький гопнул девайс, сделал на нем минус и выжил. Ненадолго, но выжил. Профетик на споте Б притаился. И где-то где надеется, чтобы на точку Б самое главное не заходили. Ну, тут надо, опять же, признать, что очередной раунд придется проводить сейф. Нет никакого логичного объяснения ретейку возможному. Но этот. Этот раунд дает возможность вырваться вперед команде Белоснежка и 7 гномов. И между тем, кстати, хочу заметить, дорогие друзья. Из-за вот этой самой задержки, сейчас уже 19.54, и через 6 минут а, должен начинаться следующий матч. Но уже в любом случае он пройдет с небольшой задержкой сам. Потому что мы... Ну, как бы сейчас должно было бы быть 19.45. И ребята успевали бы поиграть, я бы успевал сходить на перекур. И мы бы с вами смотрели Мираж. Но теперь, по всей видимости, в следующей паре команд из-за всех задержек в предыдущих матчах придется э, нас теперь немножко подождать. А следующая пара, напоминаю, команда Brothers in Arms и Aggressive Victims на карте Mirage. Должны были начинать в 20.00, но теперь начнут чуть-чуть позже. Да, кстати, вопрос, где Белоснежка? Белоснежка... Фу, блин, затроила. Э, Белоснежка в чатике. Тут она, конечно же. Куда же без нее? Сегодня еще будут матчи. Да, еще одна карта. Карта Мираж. <coughs> ну что, раскидка точки Б. Больное место команды Хоп Хей, куда в очередной раз пытаются ударить э, гномы. Ну, под чутким э, руководством Белоснежки, разумеется. И никак иначе. Но достаточно медленно действует сейчас э, сват. По получают игроков в спине. И эти игроки в спине уже начинают... Насаждать, да, так скажем Перетяжка на точку А и бомба поставлена именно на ней 3 в 3 ретейк Ева, минус Клёха Ответка от Сомчика Сомчик в сайде, по нему есть информация Сомчик, где же вы? А Сомчик, потому что не в сайде на самом-то деле Потому что это была ложная инфа Сомчик в этот момент находился в доме 15-13 И это, дорогие друзья, матчпоинт Это матчпоинт один раунд, и команда Белоснежка и Семь Гномов станут победителями в этом матче. И займут второе место э, в своей группе. Ну, закрепятся на нем, так как они и так сейчас находятся на втором месте. А у команды ХопХей все не так уж и гладко с деньгами. Но пардоньте, дорогие друзья, Ева со Скаром. Выкидывает Скар, видимо, это был мисклик. Досаднейший мисклик, который, кстати, сейчас может действительно чего-то стоить. Сомчик и пиу-пиу по фрагу Хола, Профетик Вдвоем остаются после гибели от Евы Все, дорогие друзья, я вынужден Вынужден констатировать факт того, что это нереальнейший камбэк от команды Белоснежка и 7 гномов Которые, проигрывая 10-5, выиграли встречу со счетом 16-13 Мои аплодисменты это очень круто, дорогие друзья. Это очень крутой, наикрутейший камбэчище.